Приветствую вас, друзья, на канале Index Rate. анализ рынка на сегодня, 22 ноября 2022 года. На рынке по-прежнему присутствует экстремальный страх, индикатор страха и жадности показывает отметку 22. За последние сутки было ликвидировано 36 с небольшим тысяч трейдеров на общую сумму 110 миллионов долларов США и потери несут преимущественно лонговые позиции. Давайте также посмотрим традиционно на соотношение коротких и длинных позиций. Также за последние сутки у нас сейчас доминируют шортовые позиции. Доминация составляет 50,69%. Индекс аль сезона находится в зоне 30, показывает отметку 33. Давайте сразу же посмотрим на доминацию биткоина. Она у нас немножко разворачивается. Сейчас отрисовали свечу неопределенности. И на локальной тенденции дневного таймфрейма нам показывает небольшой коррекционный разворот. Возможно, поддержкой на дневном таймфрейме выступит отметочка 236 локального FIBA. сопротивление сейчас выступает у нас оранжевый мувинг 50 экспоненциальной средней скользяящие и здесь же 382 фиба у нас на отметке 40 целых если мы посмотрим на коротких часах то 6 часовик у нас также в узком диапазоне в поддержке у нас выступает 100 экспоненциальная средне скользящая голубой мувинг на графике на отметочке 4065 ну а с сопротивлением у нас локальная фиба и 200 экспоненциальная средняя скользящая у нас на отметке в зоне примерно 40.78 и соответственно 40.83 динамичным сопротивлением красной кривой. Также обращаю ваше внимание, что на 6 часах мы уже достаточно серьезно находимся в зоне лонгов и поэтому коррекционное снижение у нас может быть более глубоким. Примаркет у нас находится сейчас в красной зоне. Давайте посмотрим, как у нас отыгрывались бенчмарки. Обращаю ваше внимание, что в вчерашней сессии закрытия у нас было все в красной зоне. Индекс 500 у нас сейчас находится в нейтральном состоянии. Поддержка локального FIBA на 6-часовом таймфрейме. Обратите внимание на отметки примерно 3945. Пунктов, ну и главная поддержкой выступает 3900, красная экспоненциальная среднескользящая 200. Также обращаю ваше внимание, что на дневном таймфрейме мы сейчас находимся в диапазоне между 100 экспоненциальной среднескользящей динамичной поддержки на отметке 3900 и в сопротивлении у нас находится 200 экспоненциальная среднескользящая на отметке 4000 с небольшим пунктом. Также обращаю ваше внимание, что на дневном таймфрейме мы находимся в зеленой зоне, в зоне лонгов по индикатору Trend Score. Поэтому коррекция может у нас усугубиться. Также у нас волны моментума на индикаторе Market Cipher находятся в верхних значениях, поэтому могут также толкать цену в нижний диапазон. Ну и поддержкой, главной поддержкой для нас выступает сейчас. Уровень 618 золотого сечения это зона на отметке 3.890 и также, как я уже сказал, динамичная поддержка 100 экспоненциальной средней скользящей 3.910. Вот в этой зоне у нас сейчас будет самая главная поддержка для широкого индекса. Также хотел бы сразу обратить внимание на этот чарт, это лента сложности биткоина. Этот чарт можно посмотреть на платформе wubu.com, все ссылочки есть в описании к этому видео. Обратите внимание, это достаточно простой индикатор, когда лента кривых сложности биткоина сужается, у нас потенциально может быть движение вверх. Когда лента кривых расширяется, то у нас в большей степени есть намек на то, что мы можем снижаться. Опять-таки, этот индикатор не точный, прям в секунду сужение ленты не дает нам импульса как вверх, так и вниз, но в целом на глобальном картину можно посмотреть и обратите внимание что после того как лента сложности вот здесь сужалась у нас были небольшие движения вверх но не сильные сейчас лента расширяется есть неопределенность более того мы находимся за границей этой кривой также обычно, когда мы находимся достаточно в глубокой просадке от этих кривых, мы, конечно же, к ним возвращаемся. Но еще движение формирования дна, я так понимаю, не завершилось. Ну и также у нас присутствует новостной фон, который говорит о том, что майнеры сейчас сталкиваются достаточно с большим кризисом стоимости биткоина. И в целом слабые майнеры, конечно, с рынка уходят, не выдержав давление Сейчас у нас... По данным различных аналитических ресурсов, стоимость производства биткоина находится на отметке 19600 долларов США, то есть, если быть точным, предыдущий all-time high. В то время как стоимость биткоина в долларах составляет сейчас меньше 16 тысяч за единицу. И, конечно же, майнеры сейчас от этого очень серьезно страдают. Более того, общий глобальный хэшрейт упал с 317 за экзохешей в секунду до 233. Из важной статистики на этой неделе мы ожидаем число первичных заявок по получению безработицы и данные по продажам жилья а также публикация протоколов фомс при этом хотел бы обратить ваше внимание что в ближайшее время рынок скорее всего будет ожидать экспирации по квартальным фьючерсам, которая у нас намечена на середину декабря также хотел бы сразу обратить внимание на график для того чтобы было понятно какие закономерности при этом могут прослеживаться обращаю ваше внимание что предшествующие экспирации которые были в середине марта 2022 года сначала у нас был небольшой рост после чего было сразу же Падение. Также обращаю ваше внимание, то же самое происходило и в середине июня, был небольшое локальное восхождение, после чего было достаточно сильное падение. Также обращаю ваше внимание, то же самое происходило у нас и в середине сентября. У нас был небольшой локальный рост в течение нескольких дней, после чего от начала сентября до даты экспирации у нас было падение и оно продолжилось даже по инерции и после экспирации фьючерсов. Сейчас обращаю ваше внимание, у нас еще достаточно времени до начала месяца экспирации, у нас еще целая неделя, так что у нас вполне вероятно сценарий предшествующих периодов, когда у нас будет локальный рост, после чего на экспирацию начнется падение. Также обращаю ваше внимание, за рост сейчас у нас показывает и дневной индикатор Trend Score. Он нам говорит о том, что мы уже достаточно глубоко в шортовой зоне. И поэтому отскок вполне себе вероятен. Также у нас и находится в триггерном состоянии волна моментума в нижних шортовых значениях. При этом у нас пока еще нет намека по... Индикатору money flow Market Cypher B мы видим, что мы сейчас расширяемся по красной волне. Нет момента сужения, при котором обычно происходит импульсное движение. Но при всем при этом у нас, как я уже сказал, достаточно серьезная перепроданность на дневке. Если мы посмотрим 6-часовой таймфрейм, то мы видим, что на 6-часах мы сейчас как раз таки отрисовали якорную волну. И намек на восхождение у нас более становится очевидным. При этом обращаю ваше внимание, что это краткосрочная динамика. Это может быть какое-то импульсное движение небольшое. А может быть также начало отыгрывания того самого периода экспирации. Хотел обратить внимание еще на один индикатор, который достаточно часто мы смотрим в своих обзорах. Это индикатор активных адресов. И Обратите внимание, всегда когда мы снизу двигаемся вверх, идет импульс в краткосрочной динамике на биткоине. Сейчас мы находимся внизу. При этом обращаю ваше внимание, что индикатор оценивает активные адреса. Изменения активных адресов за 28 дней и также изменение цены за 28 дней и посмотрите как у нас верхняя граница и нижняя границы зоны перепроданности и перекупленности сейчас заворачиваются вверх то есть это говорит о том что адреса активные потихонечку у нас прирастают сейчас идет движение сверху вниз по активным адресам и внизу находится кривая изменения цены биткоина за 28 дней и я думаю что не за горами этот период когда мы будем отталкиваться вверх также напоминаю вам что у нас на середину декабря по Помимо экспирации по фьючерсам, еще и дата заседания Федеральной резервной системы, на которой будет решаться вопрос о ключевой ставке. Сейчас большинство аналитикам с процентом 80 примерно, по крайней мере от CME Group, склоняются к тому, что ставка будет повышена на 50 базисных пунктов но так или иначе это событие повлияет на рыночную динамику в том числе совместно и с экспирациями по фьючерсам то есть 13 14 декабря у нас заседание федеральной резервной системы и главное событие это конечно же выступление главы федеральной резервной системы которая задаст дальнейшее видение рынков для инвесторов ну и возвращаясь к графику биткоина еще раз хотел бы отметить о том что мы сейчас нарисовали зеленый кроссовер у нас волна моментума находится в глубокой якорной зоне и скорее всего Будет попытка отскока, но возможно она будет небольшой, потому что обратите внимание, как двигается money flow. Он сейчас расширяется на 6 часах, так же как и на дневке. При этом, что у нас волна VIVAB, желтая волна индикатора Market Cypher B, сейчас двигается снизу вверх и показывает отметочку пересечения нулевой отметки 0,87. Но при этом при всем, я еще раз повторяю, что мы уже достаточно глубоко находимся в зоне перепроданности и отскок вероятнее всего не за горами. Если посмотреть на двухчасовой таймфрейм, то мы сейчас в слабой динамике, у нас снижение по волнам. Но оно достаточно слабенькое, с учетом того, что MoneyFlow у нас также находится в расширяющейся формации. Есть неопределенность. Вивап на коротких часах двигается сверху вниз и не дает возможности порасти. Давление на рынок достаточно серьезное. Новостной фон негативный в целом, но также есть и позитивный. В том числе Илон Маск, для тех, кто еще не слышал этой новости, говорит о том, что у нас биткоин в любом случае будет расти. И вместе с ним улетит на луну и Dogecoin. Также обращаю ваше внимание сейчас и на более короткие таймфреймы, на часовой таймфрейм. Также у нас VIVAP двигается сверху вниз, желтая волна. Мы видим, что свечкой здесь мы подрисовали бриллиантик красненький на Cypher-A. Маленькая свеча сейчас у нас HAYCANESH. Достаточно неактивный рынок, но в любом случае поддержкой выступает у нас сейчас зона примерно на уровне 15660 где-то. И в сопротивлении у нас отметка сейчас локальная. 15 880 вот такой узкий диапазон и он сужается и скорее всего при достаточно серьезном продолжающемся сужении у нас будет хороший импульс в одну или в другую сторону мы с вами увидим ближе к открытию сейчас фондового рынка но сейчас на коротких часах если движение продолжается вниз то 6 часов нам намекает что мы можем отскочить на этом на все всем хорошего дня с вами был гоша канал индекс рейд и до новых встреч